22 июня Ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, Чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, Когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, Их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, То стали людей убивать. За землю родной батькищины Поднялся украинский народ, на бой уходили все все мужчины, сжигая свой дом и завод. На бой уходили все все мужчины, сжигая свой дом и завод. Свалисься снаряды и мины, танки, гремели бронели. Ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, Были враги близ Москвы, Ушки полили, мины рвались, Немцев терзая в куски. Кошки полили, мины рвались, Немцев терзая в куски. Кончился бой за столицу Бросились немцы бежать Бросили танки, бросили мины Несколько тысяч солдат Помните, танцы и фрицы Скоро настанет тот час Мы вам начешем вшивый затылок Будете помнить вы нас на чешем шивой затылок Будете помнить